Всем привет. Продолжаем прохождение «Ходячих притрецов». На прошлой серии мы с вами остановились, что попали в западню и нашли выход через соседний дом, через стену. Соответственно, в данный момент нам нужно найти выход. Давайте к этому приступим. Не спрашивай, как я себя чувствую. Да, просто давай going. искать выход. Не забудь, кстати, подписаться, прожать лайк и не забудь нажать на колокольчик. Самое главное, чтобы не пропускать следующие видео. Думаю, Крофр добрался бы до них в любом случае. Согласен, я тоже так думаю. Жалко, конечно. Hey. Ты в порядке? Okay? Да. Yeah. Оставь их. Так, что мы здесь, в принципе, можем найти? Картины какие-то. Здесь какие-то ящики, их уже исследуют. Вначале мы что-то можем там посмотреть? Есть там что-либо? Окно. А, можем его открыть даже. Сейчас, подожди, тогда да, беремся. Давай еще посмотрим, может здесь что-нибудь полезное и интересное найдется. Дверь. Так, пообщаться с ними. Ну, общаться с ним тоже смысла нет, я думаю. Трудно поверить, что мир когда-то был таким спокойным. Кстати, интересно, сколько времени вообще прошло? Я как-то даже не считал. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Потому что там столько раз мы пропускали, по-моему, да, получается. Так. Возможно, это выход. Давай попробуем ее открыть. Самая светлая, самая симпатичная. Здесь ничего, кроме личных вещей. Похоже, so, если мы будем осторожны, нам не придется straight, спускаться вниз, чтобы пробраться через Let's толпу. Go. Пошли. После вас. Офигеть так быстро. Ну ладно, давай. Как он вообще прыгает до сих пор? У него же вообще сил нет, по-моему, такого укуса. От заражения. Так, еще двое. Блин, нет. Давайте не будем делать так, чтобы Бен здесь отъехал. Бэн. Бен! Да ну нахрен. Что в меня? <свеч> Ебать. Что Мы будем делать? делать? побежал его спасать. Мы с кем не сможем с этим справиться. Чувак, позволь помочь тебе. Ты и так уже пострадал. Еще одна причина, по которой нам всем не нужно рисковать. Заботься о ней. Если все это закончится плохо, вы станете последней надеждой для Камильентина. Мы присмотрим. Ой, uh, я в I'm порядке. Okay. Не кричи. Okay. Quiet, Тише, ты, Бен. Они могут нас заметить. Yeah, да, постарайся держать рот I'm на sorry. запке. Извините, me просто me поднимите меня. Я повредил ногу, кажется. Мы okay. вытащим твою задницу. Up. Правда? Я думал ты... Да ладно. Вашу ж мать. Что там? Я в порядке, я в порядке. Мы сможем тебя поднять. Мы сможем. Ему конец. Ему не конец. Он не может здесь умереть. И что ты хочешь сделать, Кен? Мы не сможем. Ну, это было очевидно. Блять. Боже, не дай им схватить меня. У тебя остались патроны? У меня остался только один. У меня пусто, Еремо. Приди его отсюда. What? Что? Возвращайся. Ты нужен, Ли? Кинни, это не обсуждается. No, Нет, man. друг, я не уйду. Что say? я только что сказал? Давай возьмем Бэна и уберемся отсюда. Какого хуя, Кенни? Ли, Ли, Ли, Ли. все в порядке. Oh, Нет, Кен. No, Нет, ничего not. не в порядке. Это do. то, что я должен сделать. You know и that. ты это знаешь. Блин, да не может быть. Ну и че? Найди girl. девочку. Back, Отвалите, судные дети. Oh. It, Черт, Кенни. God Черт возьми помочь не ну, пожалуйста охренить просто у нас в серии ты каждый раз таких моментов начинается Что случилось? Их больше нет. Господи, черт, боже. Я слышала выстрел. Он дрался с ними. Пытался, по крайней мере. Ты видел, как они умерли? Никто бы не выбрался оттуда. Не жаль ли. Yeah. Ну, может, он и выбрался. Я не знаю. Нам нужно идти. Я за вами. Может он все-таки застрелил Бена и убежал? Они же с одной стороны шли. Но это было бы гуманнее, чем если бы их обоих растерзали. Будем надеяться, что Кен выжил все-таки. Потому что Бен без вариантов там в любом случае. Хочешь поговорить? И не был моим другом не мог казаться жестоким, но я почти каждый раз с ним соглашался, поэтому мы так сильно подружились, я думаю. Слушай, Ли, это жуткое время, но я хочу кое-что выяснить. Что именно? Кенни больше нет. Значит, Амиду и мне нужно выжить. Ради Клементина. Ребята, вы будете для девочки хорошей семьей Берегите ее Мы сделаем все, что We в наших силах it. Ты это знаешь Good. Хорошо, спасибо Whatever Какими хорошими is, бы вы ни были, я в это верю Это все, do. что мы можем сделать Бля, For... осторожно Да может, хватит уже Трагедии-то достаточно уже на эту серию? Это же просто кошмар. Не, он должны спокойно пройти, все будет хорошо. Ну, слава богу. ривер прямо впереди. Ой, осторожно. И даже в зданиях их полным полно. Они никогда не знают, где их следующая жертва. Нет, не знают. Я я не хотел. Все хорошо. Идемте. Да я не это имел в виду. Тут неоднозначный иногда ответ, конечно. Ну да ладно. У него уже цвет кожи поменялся сильно, причем уже весь бледный. Гостиницу Маршей, вот там за углом. Нужно будет пройти здесь. Ну, по крайней мере, это не похоже на смертельную ловушку. Кто пойдет первым? Самый низкий У него ранена нога А ты научишь себе еще одного человека А у меня дела вообще плохи Нам нужно принять решение Первым пойду я На случай, если что-нибудь случится Уверен? Да Просто охренеть Иди тихо и спокойно Так, идите по вывеске на другую сторону Ну, это мы и делаем Almost Почти пришел По легко полости Хорошо Good. Не, не очень-то на... Да ah, Черт вот бля. Вообще ненадёжно выглядит. Бля. Ты в порядке? Да. Но я в ловушке. Ты что будешь делать? Я что-нибудь придумаю. Вариантов у тебя мало. А похуй. Я буду пробираться. Будешь пробиваться? В смысле? В смысле, меня уже укусили? Я просто пробьюсь через них through. до гостиницы. Какого fuck? хуя? Встретимся за городом, у поезда. Ты с ума not? сошел? Это единственный способ. You Вы меня слышите? Да, yeah, yeah, у поезда. Jesus. Господи, мы We придем we'll we'll Только сейчас подумал, хорошая ли это идея вообще у поезда. По сути, они оттуда-то все пришли, там, наверное, их вообще толпа. Надеюсь, это не ошибка. Да ладно, мы что, сейчас просто через толпу пройдем? Они нас не съедят, потому что мы, в принципе, и так уже не очень-то живые, Да. Ну Типа все равно ни хрена не чувствует Охренеть сцена Сейчас будет похоже Охренеть Машина, судя по всему, была целой, да? В гостинице Он на ней приехал ее привез Так, тут вроде как угу. Шаги кто-то есть, но непонятно кто. Охренеть. Я нашел нам смежные комнаты. Где она? Я же тебе уже сказал, что она в порядке. Ужасно выглядит Что за хрен. Иди туда. Лади все свои вещи. Выпусти меня. Кто там пришел? Тише. Дорогая, веди себя потише. Все вещи. Куда? Только не нервничай. Разве похоже, что older? я нервничаю? Хорошо. Садись. Ты знаешь, кто я? No. Нет. Я ничего тебе не знаю. А ты и не мог знать. Люди вроде тебя меня не знают. А теперь ты, наверное, думаешь, кто же все это делает со мной, так? Несколько недель назад вы нашли машину в лесу, набитую разной едой, водой и другими необходимыми для выживания вещами. Да, я не какой-нибудь гнибал Ли? Или убийца из леса. Или злодей. Я просто отец. Я тренер детской футбольной лиги. Все просто лежало там. Бери не хочу. Мы голодали. Как ты не... Бери не хочу. Ты понимаешь, что вы забрали у меня? Мне жаль. Что бы это ни было, что бы ни произошло, ты должен услышать, что мне жаль. Для меня это ничего не значит. Хотя хотелось бы... Я неплохой человек. Я не сторонник мести. Но мне больше ничего не остается. Тебе когда-нибудь приходилось причинять боль тем, кого ты любишь? Да, конечно. Кому? Клементини. Она скучает по своим родителям, и я не один из них. Я причинил ей такую же боль. Мой сын Адам пропал. Я взял его на охоту, хотя моя жена сказала, что он слишком молод. Я считал, что он должен научиться. Я вернулся без него, и ее лицо безмолвно кричало. Ты монстр. Мы все отправились его искать, но так и не нашли. Я причину ей большую боль. А потом ты забрал все наши вещи. Ты ограбил нас. Я мог снова заслужить ее доверие, Ли, но после этого уже вряд ли. Мне жаль. Чем голоднее нам становилось, тем больше она винила меня. А потом она взяла нашу дочь, Элизабет, и ушла. Они ушли недалеко. Я нашел их день спустя, на дороге. А твой мой похож на монстра? Мы все похожи. Некоторые больше других. Я не такой, как ты. Ты убил человека вилами прямо на глазах у маленькой девочки. Все намного сложнее. И позволил ходячим утащить парня в окно, только потому что хотел защитить милую девочку с пистолетом. Тебя там не было. На ней была надета толстовка моего мальчика. Ты украл ее у нас. Мы голодали. Было холодно. Моя семья тоже голодала. И замерзла. Откуда ты все это знаешь? Ты Монстр, ты убийца и вор. И я заставлю тебя страдать очень сильно. Просто верни Клементину. Я лучше сам ее убью, потому что так и будет, если она пойдет с тобой. блюд после того как я услышал Клементину по рации и понял, что вы такие, я отправился за вами только чтобы отомстить. Но чем больше я слышал о том, что ты творил, и в какой опасности она была, план изменился. Ли, послушай меня. Я хочу, чтобы ты это услышал перед тем, что произойдет дальше. Я могу о ней позаботиться. У нас может быть семья. Могу поспорить, что ты даже не знаешь, сколько ей лет. И восемь. Неверно. И девять. Но ее день рождения был шесть дней назад. Понимаешь, я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как было с тобой. Этому не бывать. Ты сумасшедший. Оставить ее с тобой — вот это сумасшествие. Пусти нас. Нет. Нет, я так не думаю. Ты уходишь, а мы создаем новую семью. Эй, дорогая. Я думаю, это все скоро закончится. С кем ты? Башка его жены, что ли? Я тоже рад. Я бы хотел, чтобы тебе не пришлось проходить через все эти неприятности, но теперь все кончено, дорогая Разве нет? Наверное Мне грустно видеть тебя такой Я так скучаю по твоей улыбке, дорогая Я так по тебе скучаю, Тесс Думаю, Клементина тебе очень понравится Она, конечно, не Лиззи, но она милая Она не обидит и мухи а, Тихо Давай сейчас мы с ним справимся. Мы его задушим прямо просто вот так. Охренеть. сын Битч. просто Just уходи умри она его застрелила я я все в порядке все в порядке я. Ты выглядишь ужасно. Именно это он и сказал. Давай найдем безопасное место. Ты плохо пахнешь. Да, я знаю. Он ничего тебе не сделал? Нет. Вовсе нет. Прости меня, Ли. Лем, все в порядке. Нам нужно найти безопасное место, и там мы сможем поговорить. Хорошо? Да. Теперь все в порядке. Сейчас нам нужно решить, как выбраться из саванны, как можно скорее. Как я по ней скучал. Эй. меня. Это моя вина. все вокруг опасно. Как ты и говорил. Все в порядке. Зато ты научилась. Так, ну что, нам нужно найти безопасное место и уходить отсюда. Вернее, нам нужно уходить отсюда и найти безопасное место. вещи мы можем свои забрать нет может там наверняка голова его жены еще и живая охренеть боже не смотри туда нет я знаю так но ну здесь видимо больше ничего нет нам в любом случае нужно только уходить а есть еще одна дверь Уйдет в другую комнату. Там ничего нет. Мы можем идти. Да, конечно. Но она уже нервничает. Давайте уходить тогда отсюда. Линий патрон. Оно, оно, оно не укусило тебя. Да, я знаю. Наверное. И весь покрытый этой противной дрянью. Мне пришлось прорваться через толпу ходячих, чтобы попасть к тебе. Вот так мы выберемся из саванны. Камуфляж у нас сейчас будет новый, судя по всему. Да, хорошая идея, кстати. О oh, no. oh, нет. Yeah. Надо было ее успокоить. Ты закончил? Еще немного. Хочу быть уверен. Еще немного. Так противно. Вот. Теперь должно сработать. Надеюсь. Да ты кое-что потеряла. Я думал, что она потерялась. Я думал, что ты потерялась. Спасибо. Оставайся рядом со мной и иди очень медленно. Не оглядывайся по сторонам и не паникуй. Я защищу тебя. Просто дохрена их здесь. Нереально огромная толпа. Смотри, ну, можем мы выйти, да? Слушай, да, они нас вообще не замечают, получается. Так, ну, выйдем, ребят, мы уже в любом случае в следующей серии. Спасибо, что досмотрел до конца. Не забывай подписываться на канал, прожимать лайк и колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Я желаю здоровья, любви, удачи. Пока.